Думаю, далеко не все из вас знают, что бренд Case Construction является одним из самых старейших и титулованных брендов вообще в своей индустрии. Спасибо нашим клиентам, что нашли время посетить нас. Спасибо средствам массовой информации и отдельное спасибо блогерам, которые также нашли время и возможность осветить это мероприятие. В следующем году мы будем отмечать 180-летний юбилей. Мы проделали огромный путь от большой частной фирмы в штате Висконсия до по-настоящему глобальной корпорации, 64 завода расположены на всех континентах. Серега, будь так любезен, забери, пожалуйста, пол, ковша, глины и кинь на площадку. Краба будешь мне давать? Краба мне давать будешь?